Проходил курс у Нелли по телепатии и хочу сказать, что он даже еще не закончился, но я уже а, живя и просто где-то находясь а, в пространстве, а, рядом с какими-то людьми или еще где-то, у меня как будто автоматически уже происходит а, считка. Вот, всего, что есть в пространстве я только как подхожу к человеку и просто так и все прям как-то чувствуешь прям блин это так круто прям понимание сразу есть в каком человек настроение находится еще что прям вот это вот, вот не объяснить вот словами это вот надо только вот ощущать это вот даже не передать словами я вот даже не знаю как это передать просто ходишь и как-то все чувствуешь вот продолжение следует Нелли, спасибо тебе за такие раскрытые понимания, как можно все ощущать и понимать, и насколько это на самом деле глубоко и тонко, вот мне нравится это слово «тонко», вот прям вот, ах, прям все как с иголочки.